Всем привет из Солнечной Португалии. Сегодня небольшая прогулочка по району вот такому Вали-де-Лобо называется. Мы Это, будем да, в переводе означает Долина Волков. Мы будем показывать ну, красивые дома, виллы, растения. Дойдем до океана. Пошли? Да, и посмотрим, как отдыхают местные туристы. А вот здесь такая улица с вилами старого типа или как сказать старые классические классической закалки да а есть хайтековские вот такие там все внутри спрятано и через дорогу вот гольфовое поле поиграли и домой Смотри, какая и? я это называю иван дамари два цвета на одном дереве три. Как, три даже да не знаю как правильно называется да, попались в необычные петуни. А какие необычные? Отсюда, вот они. Вот такие необычные петуни здесь рассажены. Очень красивые, крупные. На все лето практически будут жилые дома. А есть нежилые заброшенные. Кто подписан в Инстаграме, уже видел вот это голубое или даже синее Синевое. дерево. Да? Сиреневое. Сиреневое, да сейчас его сейчас пока не видно сейчас сейчас сейчас вот смотрите какие цветочки а на фоне неба не очень видно наверное сейчас попробую развернуться в другую сторону вот нет это тоже это на самом деле очень красиво не на фоне неба не видно Круговое движение тут, шедевральное. Португалия вообще родина, по-моему, кругов и цветочки. Кругом цветочки. А с этого места уже и океан даже видно. Не прошло вот и километра. Да, кися, кися. Ой, Ой, как красивый. красивый! Он дикий, что ли? Не дается показаться. А, у него там кормушка стоит. Не, не видать. Ну да. Свободен? Шеф свободен, он сказал. Валя был. шишкастая пальма или как это? О. Ну, okay. вот и берег океана океан Атлантический. вода сейчас 5 июня 19 20 градусов он достаточно прохладный ну, уже никто вечер уже никто не купается он там яхточку на нас что-то не видно ее совсем но есть она там в общем вот такие бесконечные песчаные пляжи красота Чисто, все убирают. Ездит этот трактор, который пылесосит песок. Ну, в общем, замечательно тут. Да, там музыка играет, поэтому мы там не говорили. Живая музыка по выходным дням для туристов. Сейчас будем проходить, там увидите. Все сидят, но в основном туристы без масок, конечно. Хотя ходят между ресторанами все в масках а садятся за столики уже маски снимают но это так и должно быть ну да вот такие Нет, они они просто ходят здесь на территории без масок да кстати по пляжу ходить без маски 100 евро штраф и надо садиться на полотенце тогда штраф с вас не возьмут тогда можно маску снять но это не да. точно но это не, не ну как -то точно мы такое слышали Пока они не играют, да? Да. У музыкантов перерыв. Ну, в общем, все, все места забиты, людей много. Мы с тобой как -то проходили вот сюда. Да? Там пройдем, пройдем. как Ой, смотри, какая красивая. что это? Это... Это растение. Стоянка, кстати. Да. Накрытая стояночка. Вот это растение. Запах у него, я вам скажу. Как у ополаскивателя белья. Хорошего. Для белья. Для белья, для. Да. Еще раз. Ополаскиватель для белья. У какая шишка-то другая совсем. Да угу. получается бетонный Зашли немножко на горочку, и с высоты просторы океанские. Там внизу просто обрыв такой, к которому нельзя подходить, вот они только огораживаются и гоняют за это. Вот так стоять нельзя, но если очень хочется, то можно. И через дорожку виллы, вилы, вилы. Красота. Наслаждается. Внизу вот эти две тени, это там... мы. <смех> Немножко большего раз... размера. Не было у вас мечты запульнуть гольфовый мячик? А океан. Максимум, насколько можно, да, в океан. А это здесь можно сделать. Сосенькие, средние средние как? Средиземноморский да? Да. Песчаный дюна Ох, сейчас мы с тобой зайдем в песочек. Еще одно красивое место. Будем завершать, наверное, наш обзор. Потому что и от океана мы уже отходим. И прогулка вы. наша сегодняшняя завершается Я всем напоминаю, что мы продолжаем Вести достаточно здоровый образ жизни Питаемся правильно Каждый день прогулки Чего и вам желаем да, Будьте здоровеньки Не забывайте, что нужно держать вес в норме Это очень полезно Комфортный вес, который комфортен для вас Да И давайте собирайтесь на море Собирайтесь, приезжайте, будем ждать. Пока. Пока.